937 пассажиров поднимаются на борт огромного океанского лайнера. Некоторые из них одеты в вечерние платья, у других с собой фамильные украшения и предметы искусства. На борту их ждут роскошные баллы, живая музыка и королевские устрицы. Но несколько пассажиров везут с собой особенный груз, который оберегается тщательнее любого бриллианта и который стоил, возможно, гораздо дороже. Маленькие медные футляры с несколькими таблетками, внутри которых цианистый калий. Лайнер отплывает из порта Гамбурга, но никто из его пассажиров еще не знает, что он причем. В сегодняшнем выпуске Come Together мы услышим малоизвестную, но от этого не менее страшную историю пассажиров лайнера Сент-Луис. Рейса, про который нельзя забывать. Салют, любители ярких историй. Меня зовут Камила Лысенко, и это подкаст Come Together. В этом сезоне все истории основаны на реальных событиях, и сегодняшняя особенно актуальна. Она позволит нам взглянуть в сторону одного из самых жутких периодов человеческого существования в годы, когда Вторая мировая война уже чувствовалась в воздухе, но в нее еще очень сложно было поверить. Мы исследуем Германию в период с 1925. 1941 годы, и посмотрим на жизнь там глазами обычных людей. В этом нелегком путешествии нам помогут несколько книг, которые откроют нам происходящее глазами туристов, солдат, жителей деревень и крупных городов. Дело в том, что очень часто этот период преподносит по официальным источникам и воспоминаниям первых лиц стран, важных политических деятелей, но мы будем обращаться а не к трудам вершителей судеб. Мы спросим тех, кого колесо истории утащило за собой. Обычных немцев, обычных евреев, обычных французов и прочее, прочее. Я расскажу вам несколько малоизвестных историй, которые позволят иначе взглянуть на события, о которых все мы знаем с детства. И первая история о корабле призраки Сент-Луис, на котором оказались заперты почти тысячи человек. И среди них 12-летняя девочка Ханна Розенталь, жизнь которой легла в основу книги «Девушка из Германии». 30 секунд для новых слушателей. Я не хочу портить вам впечатление от истории и прерываться на всякие формальности, так что давайте сейчас очень быстро познакомимся, буквально за 30 секунд, и не будем больше отвлекаться. Салют, меня зовут Камила Лысенко, и я занимаюсь прилюдной литературой. В подкасте Канту Together я рассказываю поразительные истории из поразительных книг, а еще пишу свои фантастические книги, стихи, сценарии, в общем, много чего, и играю в спектакли. Мои книги можно почитать на литресе, в том числе «Последнюю альтернативу», попавшую в лонглист электронной буквы, а стихи и тексты ищите в телеграм-канале Come Together. Там также можно найти дополнительные материалы по каждому выпуску подкаста, естественно и поэтому тоже. Все ссылки в описании. И да, моя цель в этом подкасте проста: напомнить вам, что думать это сексуально, а хорошие книги это сильнейший афродизиак. Фух, ну все, давайте прыгать в историю. Корабль отходит. Двенадцатилетняя Ханна Розенталь стоит на верхней палубе рядом со своим другом Лео и наблюдает, как тают вдали огни Гамбурга. Всего полчаса назад она познакомилась с густым Шредером, настоящим капитаном настоящего лайнера, и он вел себя как джентльмен, даже поцеловал руку, молодой ледь. Казалось бы, такая мелочь, чему тут удивляться? Всего лишь хороший тон. Вот только за кормой корабля немецкий город Гамбург и май 1939 года. Почти все пассажиры лайнера, даже богато одетые и выглядящие вполне презентабельно, все они евреи, у которых на руках визы на Кубу. А весь экипаж лайнера — немцы. Те самые немцы, которых маленькая Ханна привыкла мысленно называть «ограми». Немцы, которые отобрали у ее семьи и тысяч других семей все имущество, а у кого-то и жизнь. Немцы, из-за которых девять сотен пассажиров Сент-Луиса, были вынуждены оставить свои дома, свои жизни, своих близких и погрузиться на абортлайнера, следующего в неизвестность. Потому что иначе их ждут обвинения в нечистой крови, а потом заключение и смерть. Но в следующие две недели путешествия реальность неожиданно перевернется. Команда Сент-Луиса, сплошь состоящая из немцев, будет заботиться о пассажирах-евреях, устраивать им роскошные балы и максимальный комфорт на борту. Две недели рая перед десятилетиями ада и плавание, которое окажется совсем не тем, чем ожидалось пассажирам. Но пока маленькая Ханна стоит на борту и делает очередную фотографию, чтобы пополнить свою небольшую коллекцию. На других снимках – покинутый Берлин и сверкающее на солнце битое витринное стекло. Битое стекло на снимках Ханны – это крошево, оставшееся от витрин еврейских зданий. В историю «Страшные часы» с 9 на 10 ноября 1938 года вошли как ночь разбитых витрин, или хрустальная ночь. Берлин тогда превратился в филиал хаоса на земле. Штурмовики и гражданские нападали на еврейские районы, уничтожая магазины и синагоги. Сотни синагог были разрушены, тысячи людей арестованы, десятки убиты. Нацисты оскверняли кладбище и устраивали акты публичного унижения. И все это смолчаливого разрешения полиции и под обвинительные новостные сводки, которые разрешали любую жестокость по отношению к нечистым. Вот что говорил Гемберс. Фюрер решил, что выступления не должны быть подготовлены или организованы партией, но до какой бы степени не дошел их беспредел, им не будут препятствовать. Действительно, им не препятствовали. Германские руководители объявили, что «Хрустальная ночь» была спонтанным взрывом общественности в ответ на убийство Эрнста фон Рата, секретаря немецкого посольства в Париже. Гершель Гриншпан, 17-летний еврей из Польши, выстрелил в дипломата 7 ноября 1938 года. Но на самом деле «Хрустальная ночь» была подстроена нацистской верхушкой. Еще в феврале 1938 года Гитлер приказал начальнику СД Гейдриху подготовить покушение на дипломата. Покушение свершилось, хоть и не с первого раза, и не совсем так, как было задумано. Однако повод для погрома и ужесточения политики против евреев нацисты получили. Но Ханна, конечно же, этого не знала. Ей казалось, что привычный мир, где ее родители уважали – а она сама могла спокойно ходить по улицам, этот мир просто сошел с ума. Представьте все это глазами маленькой еврейской девочки. Неделю назад она играла с немецкой соседкой, семья которой снимает квартиру в доме родителей Ханны. А сегодня мать этой девочки запрещает дочери поднимать на нее глаза и вслух сетует, мол, когда уже эти нечистые уберутся из города, стоя в их нечистом доме, где сама же и живет. Месяц назад этот глуховатый огромный мужчина работал в мясной еврейской лавке. А вчера он донес на ее владельца и с удовольствием наблюдал, как в лавке бьют стекла, а хозяина арестовывают и возят навсегда. Именно под окнами этого немца, бывшего сотрудника мясной лавки, Ханна и Лео прячутся, когда сбегает на прогулке по Берлину. Он всегда включает радио очень громко, потому что глуховат. А они стоят в переулке рядом с мусорными контейнерами и прислушиваются. Что же они слышат? Новости, звучавшие по разбитому радиоприемнику Угра, заставили меня отвлечься от патетической жалости к себе. Нам придется подчиняться новым правилам и законам.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 Бежать так далеко, как только можно. Родители Ханны были уважаемыми и яркими людьми. Отец – профессор Роненталь в Берлинском университете, мать – внучка генерала из семьи Штраус, светская красавица, знающая в совершенстве несколько языков и все особенности правильного подбора парфюма к платью. Она блистала на вечеринках в знаменитом отеле «Адлон» и не пропускала ни одной премьеры фильмов. Особенно любила Грету Гарбо. Но это было раньше. Сейчас, пока семья еще в Берлине, мать закрылась дома и проводит дни в слезах и воспоминаниях. Хан боится лишний раз попадаться ей на глаза. Тоска мамы по украденной фашистами жизни делает пространство вокруг почти невыносимым. Ханна вспоминает, как раньше вместе с матерью уходила в кондитерскую Адлона, где продавались самые вкусные пирожные. И как отец ставил пластинки на своем любимом граммофоне, чтобы пригласить сияющую маму на танец. Сейчас в доме тишина. Отец пропадает целыми днями непонятно где и каждый раз возвращается с погасшими глазами. Он занят подготовкой документов приводит все финансы, которые еще может перевести в американские банки и готовит отъезд. Отъезд на Кубу, как случайно узнает Ханна. Она не знает, где это. Тогда ее друг Лев во время одной из прогулок рассказывает Ханне, что это остров на Карибах, и Ханна решает, что они станут там пиратами, поженятся и будут очень счастливы. А пока они каждый день ждут, когда родители огласят дату отъезда и часами гуляют по Берлину. Благо, внешне Ханна не очень похожа на классическую еврейскую девочку, и это дает ей небольшую безопасность. На одной из таких прогулок случается чудовищный каламбур. Ханну фотографирует случайный человек. А потом она находит свою фотографию на обложке журнала «Немецкая девушка». Ее приняли за Идеальный образ Арики, на которой стоит равняться другим молодым девушкам. Но она еврейка. И через несколько дней ей приходится еще раз об этом вспомнить. Отца Ханы забирают полицейские. Вдруг к нам в квартиру два раза громко постучали.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 и тишина заполнила гостиную, которая теперь казалась огромной, как замок. Я чувствовала себя насекомым в дверном проеме. Последовали еще два громких стука. Мама вздрогнула. Ее губы задрожали, но она стояла выпрямившись, подняв подбородок и вытянув шею. Мама медленно подошла к двери, и так медленно, что успела раздастся не два, а целых четыре громких стука, от которых комната задрожала. Мама открыла дверь, сделала Книксон, и жестом руки пригласила их войти, не спрашивая, кого они ищут и что им нужно. Четверо огров, один за другим, вошли в гостиную, впустив с собой порыв холодного воздуха. Я все дрожала. Ледяной сквозняк пробирал меня до гостей. Главный огр дошел до центра комнаты и остановился на толстом персидском ковре. Мама отошла в сторону, чтобы не загораживать обзор этому человеку, который пришел, чтобы навсегда изменить нашу жизнь. «Вы хорошо живете, не так ли?» произнес он, не потрудившись скрыть зависть. Огр принялся внимательно осматривать комнату. Портьеры с медным отливом, занавески из шелкового тюля, пропускающие свет из окна во двор, внушительный диван с желто-красными подушками, портрет мамы.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 Гера Розенталя нет дома. Потеря мужа неожиданно оживляет мать Ханны. Она начинает сама заниматься всеми делами, исчезает на долгие часы, так же, как и отец ранее, разбирается с документами, наносит визиты старым знакомым, пытаясь спасти мужа. И ей удается... Нацисты готовы вернуть Гера Розентали семье при условии, что Розентали передадут им все свое имущество и незамедлительно уедут из страны. Им согласны выдать разрешение на выезд и даже позволят купить билет на лайнер Сент-Луис. И обязательно купить обратный билет. Это казалось странным, но условия пришлось выполнить. Чтобы вы понимали, билеты в первый класс обошлись Розенталем. В 800 рейхсмарок. Для сравнения, рабочий на заводе за месяц получал примерно 180 рейхсмарок. А вот с собой, на лайнер, по новым правилам, дозволялось взять всего 10 рейхсмарок. И все. Но это было неважно. Ханна помнит, как услышала шаги на лестнице, и как в дом вошел исхудавший, грязный, но живой отец и как мать объявила ему, что визу для него сделать не успели. Они с Ханной смогли получить документы заранее, а Геру Розентале придется взять туристическую визу Бенитеса. Запомните это имя, оно нам еще пригодится. Мать собирает вещи, отец Ханны занимается своими документами, а Ханна прощается с Берлином долгими прогулками в компании Лео. Именно он рассказывает подруге, что отец Ханны сделал еще одну важную покупку. Три капсулы с цианидом в медном футляре. Отец Ханны уважаемый человек и тут на корабле. Он постоянно говорит с капитаном, к нему приходят советоваться пассажиры, и каждый относится к нему с почтением. Ханна считает это естественным, ведь ее папа лучший мужчина на земле. Ну и Лео тоже ничего. Первая неделя путешествия проходит в покое и расслаблении. Ханна и Лео мечтают научиться кататься на роликах по палубе и изучают все помещения лайнера, пока их родители проводят время у бассейна и выбирают наряды к роскошному ужину в ресторане. В меню устрицы, шампанское, фуагра и свежие фрукты. Но на второй неделе что-то начинает происходить. Отец все чаще пропадает у капитана, капитан больше не улыбается. Среди пассажиров тоже растет напряжение. Проносится слух, что Куба не хочет принимать лайнер Сент-Луис. Но как же так? Ведь у всех пассажиров на борту есть визы, сделанные господином Бенитесом из миграционной службы Кубы. Корабль проделал уже половину пути из ада в неизвестность, когда пришли новости о том, что президент Кубы принял новую поправку и аннулировал все выданные Бенитосом визы. На борту меньше, чем у 30 человек были визы другого типа, в том числе у Ханны и ее матери. Но почти девять сотен пассажиров оказались заперты посреди океана. Они не смогут вернуться в Германию, где их убьют, и не имеют права сойти на Кубе. Они обречены. И двое из этих обреченных, отец Ханны, и ее лучший друг Лео. Поворачивать нельзя. Плыть вперед почти бессмысленно. Вокруг Атлантический океан. Капитан Густав Шредер проводит часы в радиорубке, торгуясь за жизнь девяти сотен пассажиров с разными странами: Америкой, Канадой, Европой. Куба в лице президента несколько раз меняет свое мнение о возможной судьбе пассажиров. То появляется надежда, что им все-таки дадут сойти на берег, то приходят категорические отказы. Но лайнер все равно продолжает движение к берегам Гаваны, уповая на милосердие кубинцев. На корабле растет паника. Роскошные ужины, живая музыка – все это больше никому не нужно. Они выглядят как сюрреалистическая декорация, пятизвездочный отпуск перед казнью. В последние дни путешествия атмосфера меняется настолько, что один из пассажиров не выдерживает – и кончает жизнь самоубийства. И тогда Лео говорит Ханне, что где-то в каюте ее родители спрятали три ампулы с цианистым калием. И что если Куба не даст разрешения сойти на берег, то родители подарят тихую смерть не только себе, но и Ханне, без ее ведома. А значит капсулы нужно найти. Сложно представить себе отчаяние и ужас, которые могли бы толкнуть человека на покупку яда для себя, своей любимой и своей дочери. Но чудовищный рассказ Леву оказывается правдой. Ханна действительно находит медный футляр с тремя капсулами в вещах своей матери. Она смотрит на них вы не менее, но понимает только одно. Нельзя позволить им малодушно лишить всю семью жизни, и она крадет эти капсулы и отдает их Лео, чтобы он уничтожил их. А на следующий день лайнер входит в Гану, и всем на борту становится ясно, что Куба не примет еврейских пассажиров. Господин Бенитос выдал много туристических виз на очень большие суммы. Господин Бенитос не выходит более на связь. А местный генерал, который должен был разобраться с вопросом, сказывается больным простудой и не подходит к телефону все время, пока корабль стоит в порту Гаваны. Президент Кубы выдвигает условия. На землю могут сойти только те пассажиры, визы которых не сделаны Бенитосом. Это примерно 30 человек. Остальные должны покинуть Гавану или заплатить за разрешение 500 долларов. Огромную сумму по тем временам. Неподъемная. Проблема в том, что ни у кого на корабле нет денег. Напомню, пассажирам разрешили взять только по 10 рейхсмарок на человека. И 30 человек, в числе которых Анна и ее мать, садятся в лодке и остаются на Кубе. А огромный лайнер уносит в неизвестности их родных и близких, среди которых Геррозунталь и Лео с его семьей. Больше они никогда не увидятся. Эта чудовищная история очень неоднозначно показывает привычных игроков того времени. Мы привыкли видеть некоторых в белом свете, а других принимает за чистое зло. Но посмотрите, как развернулись события дальше. Америка и Канада отказались принять беженцев. Канада за это даже извинялась, но только уже в 21-м столетии совсем недавно. Невероятными усилиями капитану Густаву Шредеру удалось договориться с Бельгией, Францией, Нидерландами и Британией, чтобы они приняли пассажиров лайнера. Немец, который попытался спасти девять сотен еврейских душ. За это его даже посмертно удостоили звания праведника мира. А в Гамбурге в 2000 году одну из улиц назвали в его честь. Казалось бы, спасение случилось, но... Всегда есть, но... Дальше началась война которая подмяла под себя фактически всю Европу. Немногим еврейским пассажирам из тех, кто сошли в Бельгии, Нидерландах и Франции, удалось спастись от концлагерей практически никому. Только те, кого приняла Британия, оказались в относительной безопасности. Отец Ханна, к сожалению, был в числе тех, кто сошел в Париже. Он умер в Аушвице в 1943 году. На самом деле книга на этом не заканчивается. Она несет в себе гораздо более яркую и глубокую историю, чем только описание судьбы Сент-Луиса. Жизнь Ханны и ее матери на Кубе оказывается очень драматичной и имеет неожиданное продолжение сквозь десятилетия, когда на Кубу приезжает маленькая Анна из Нью-Йорка, чтобы познакомиться со своей семьей. Книга «Девушка из Германии» сделана в очень интересном формате – это такая форма двух дневников, разговаривающих сквозь время. Дневника 12-летней Ханны в 1938 году и дневника 12-летней Анны в 2000-х годах. А, однако оба автора при этом встречаются на кубинской земле, чтобы разобраться в фитросплетении расплетения семейной истории и найти гармонию, наверное, даже, пожалуй, прощение обрести счастье, которое казалось уже невозможным. Но эту часть книги я вам рассказывать не буду, почитайте ее сами, не пожалеете. А саму книгу, может быть, даже и разыграю в телеграм-канале «Come Together». Присоединяйтесь, если хотите ее получить. И там же оставлю немного интересных фотографий из архива лайнера «Сент-Луис». Вообще, у нас там всегда очень много интересного, и именно в Телеграме первыми появляются все мои новые тексты, информация о выступлениях и все возможные события. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории. Ну, Но если поставите лайк подкасту на Яндекс.Музыке или еще где-нибудь, я буду очень-очень рада. Ну что ж, наша история на сегодня закончена, я очень надеюсь, что она оставила вас след. Сейчас пришло время попрощаться с вами и... Я обещаю, что в следующих выпусках нас ждет еще очень много интересного. Скоро вернусь с новой рубрикой, и в нее, кстати говоря, будет возможность попасть у каждого слушателя, который сам пишет книги. Но об этом мы поговорим чуть позже, я пока не готова рассказывать. До встречи, и не забывайте наслаждаться жизнью и любить классные истории. Пока.